Дружеские отношения — это лучший вид корысти. Эволюция подталкивает нас жертвовать собой для потомков, семьи и друзей. Охранять их. Кроме всех тех, кто так не делает. Ничто не делается просто так. Просто нам не всегда известны мотивы. Социалистическое же общество хочет, чтобы люди стремились к его целям сознательно, понимаешь? Не как машины, а как личности. Не механически, а сохраняя индивидуальность. Дети. Они являются проводниками чужой воли. Родители и воспитатели заботятся о них, обучая, наставляя и пестуя, тем самым оберегая от опрометчивых шагов. Отвлекаться нельзя. В любой момент может появиться кто-то, кто собьет их с верного пути. Или еще проще. Они сами пойдут по пути наименьшего сопротивления, сокрушая на том пути все и вся. Взросление, казалось бы, должно решить проблему необходимости внешнего управления. Выдавая паспорт, государство признает человека дееспособным, то есть самостоятельной единицей. Но на поверку дело обстоит совсем не так. Уже вполне взрослые люди с легкостью становятся проводниками чужой воли, в лучшем случае вводят бесплодные хороводы. В худшем громят улицы своих же городов, мимоходом калеча и убивая своих цыплят. <клодие> Это те же, только уже великовозрастные, а значит, более опасные дети. Есть причина, почему мы не даем детям голосовать или выпивать 20, или работать в соляных шахтах. 3... Они идиоты. Исследование Данинга Крюгера раскрывает причины этой трагедии. Находящиеся на пике глупости и в долине отчаяния люди, они наиболее уязвимы для манипуляций любого рода. Так уж люди устроены. Начинается сомнение. За и против. Конечно же, находятся интересанты. Что нам здесь надо? Мне? Ничего не надо. Просто я хочу помочь тебе в трудную минуту всегда трудно решиться на что-нибудь определенное, на какой-нибудь смелый поступок. Те, кто готов извлечь личную выгоду из чужих заблуждений и некомпетентности. Один полный, два пустых, да? Покрутил, погадал, думал, шарик угадал. Посмотрел, посмотрел, да? За хорошее зрение 100 рублей премия, да? Где у нас шарик находится сейчас? Вот здесь! Опять проиграл? А можно купить нас? Но почему-то власть выбирает какой-то вот такой вот подлый способ да, устранения да, своих оппонентов вместо того, чтобы просто повернуться к людям лицом. На гипотетических выборах в Москве 2018 года при выборе из неизвестной Афксентьевой и медийного Навального победу праздновал бы несомненный лидер общественного мнения блогер Алексей. Государство же вынуждено изолировать подобных манипуляторов, дабы предотвратить очередные беспорядки и героизацию основных дебаширов. 50 из 100 повернут направо. 12 из 1000 бросят своих детей. Это называется статистический подход. Так же и он. Либо налево, либо направо. 50 на 50. 50-50. В чем был подлинный, глубинный смысл этих огненных спектаклей? Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые духи. Но все-таки самым главным в этих факельцугах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что, превращаясь в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось нацизму. Все, что стояло у него на пути. Лекарство здесь только одно. Приложить максимум усилий, дабы как можно раньше оказаться на плато стабильности. проиграл. Я пошел не направо и не налево. Вот теперь принцип неопределенности. До новых встреч на канале социальной инженерии. Уроки важные, что хайп, драйв, движуха не заменяют содержание. Понимаете? Это же важный урок. Его можно здорово это все организовать, но, но должно быть содержание, должен быть орешек внутри, ради чего все это делать. Нужен? Да, нужен. И движух, да прекрасно. Но у нас пока еще или то, или это, или вот такая вот лекция про политику, от которой уши у всех вянут, или хайп, в котором смысла никакого нет.